Всем здравствуйте! Был я, в общем, на второй части полянки. Вот столько я накопал за сегодня. Думаю, около 100 килограмм, наверное, будет. И там две каких-то землянки водой наполнены. И там нашу самую главную находку. Вот он крестик на цепочке двойданский. Старый Ну старый потому что я думаю с этой стороны Вот у него края одинаковые Довольно смотрятся вот кромки, а с этой стороны по-другому Видимо Делан был как-то там вручную не вручную отлит или, или как не знаю вот такая цепочка, порвана была, сделана, наверное, была на руку что-ли, в общем, между двумя землянками лежал. Вот это мне больше всего, в общем, находочка понравилась, прямо вообще. У меня один дома есть, то ли латунный, то ли какой, в общем, я пытался чистить. У меня пожелтел, он там Он сильно убитый я его на берегу озера нашел А у этого Даже читаем Блин, вообще классная находка Еще, еще где-то монетка была Вот всякие безделушки Где же была монетка где-то монетка была 30 а вот она 5 копеек 31 года здесь нашел но самое то главное вот это дома его куда-нибудь при берегу у меня вот точно такой же есть только серебряный Их блестит Ну что я скажу, на старом больше написано Гораздо больше Дома постараюсь почистить Вот так вот, теперь у меня два крестика Ну ладно, всем пока! Похвастаться, в общем, включился это этим уже особо и нечем хвастаться. Железо, оно есть железо, а вот крестик это вообще вещь.